С вами Саков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас в на нашем новом видео, первое видео в этом году. Если вы скучали, если вам их не хватало, не забудьте поставить лайк, ну а сегодня мы обсудим ключевые события, которые важны на текущий момент. Конечно, с начала года произошло уже достаточно много и захват капитолия сторонниками Трампа и биткоин по 40 тысяч и Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, но мы сегодня сконцентрируемся как раз на важных вещах, которые сейчас происходят в мире ну и безусловно конечно посмотрим что сейчас происходит на рынке безусловно сейчас ключевой новостью опять является политика импичмент Трампа ему осталось -то всего несколько дней порядка недели быть у власти но попытки сделать второй раз импичмент для Трампа они продолжаются ну и собственно в этой связи пока рынки скажем так реагируют довольно таки спокойно никакой сильной реакции мы не видели ни сильных обвалов ни сильного роста то есть это уже как вы бы все поняли что Трамп уходит и к нему придет на замену уже избранный президент Джо Байден но все эти последних событий Опять же, то, что было предложено на текущий момент, это воспользоваться 25-й поправкой Конституции США и вице-президенту, собственно, воспользоваться этой поправкой, ну и избавить Белый дом от Трампа. Он накануне отклонил данное решение, да, данное заявление, это было опубликовано во всех СМИ, и, собственно, он считает, что этого недостаточно, то есть это не очень здравый прецедент, эти текущие события, чтобы пользоваться ей. И он сделать все возможное, чтобы Трамп смог передать свои полномочия избранному президенту, ну и, собственно, уже Байден со следующей недели вступил на свои права. Ну, как я уже сказал, то есть реакция на рынок, на рынок это особо не повлияло, да и, в принципе... Эти уже события на текущий момент пока особо не влияют. Конечно, мы с вами понимаем, что штурм Капитолия, да, несколько погибших, которые были, это, безусловно, печальные события, которые были. В связи с этим Трампу были заблокированы аккаунты в Твиттере, также сегодня видим информацию, что YouTube канал Трампа заблокировал, то есть, ну, его блокируют со всех сторон, чтобы он не влиял на людей, собственно, высказывая свои мнения. Ну, что видится, его уход не самый, скажем так, хороший хлопает он довольно-таки громко. Еще одно важное событие, ну, точнее, важный инструмент, за которым сейчас следят все, это, безусловно, нефть. Ну, собственно, давайте вот нефть мы сразу же посмотрим на наших графиках. Собственно, если говорить о нефти, нефтемарке Brent, мы видим продолжение роста, да, сегодня мы также уже видели обновление локальных максимумов, и по CFD на нефть марки Brent мы доходили в область 57. Собственно, предпосылки для роста нефти с начала года были, это решение опек плюс по снижению добычи которая с 9,7 миллиард, миллиард баррелей в сутки может быть увеличена до более 10 и собственно ключевые страны как раз пойдут на это снижение, но здесь важно понимать то, что спрос пока еще не вернулся на уровне производства, все еще пока мы производим больше, чем фактически нужно. По некоторым прогнозам, данное возвращение у нас может быть во втором-третьем квартале 2021 года. Но тем не менее на этих новостях нефть продолжает укрепляться, да, и, собственно, это позитивно влияет для тех трейдеров, кто торгует нефть на повышение, ну и, безусловно, для тех инвесторов, кто держит в своем портфеле нефтяные компании, потому что эти компании сейчас как раз показывают довольно-таки хороший результат с начала года, да и в принципе энергетический сектор лучше всего растет с начала этого года, хотя прошло всего 13 дней, но тем не менее мы тоже должны это понимать и брать во внимание. Теперь давайте пробежимся по всем ключевым инструментам и посмотрим, что сейчас происходит на рынке. Также важно понимать, что мы видим на текущий момент рост доходности казначейских облигаций, то есть это, скажем так, актив риск-фри, то есть ну, практически безрисковый актив, ну сейчас речь идет о десятилетних облигациях, которые стали подрастать свои своей доходности, уже доходят до примерно 1-15%, собственно, в предыдущие несколько месяцев они колебались в меньше одного, что, собственно, может говорить о некотором перетоке денег от рисковых активов, то есть акции уже непосредственно в рынок облигаций, который был абсолютно неинтересен последний не полгода, потому что даже инфляцию, они, эта доходность она не покрывалась. Сейчас она плюс-минус сравнялась с инфляцией. Все равно инфляция остается пока на уровне 1,2, но доходность по экономических облигациям также продолжает расти. Поэтому сейчас мы наблюдаем на рынке, по крайней мере, коррекцию, которую мы не видим по индексу S&P500, но мы видим коррекцию по американскому доллару. Соответственно многие валютные пары просели против американского доллара, ну и в том числе сделал это евро. Последние пять торговых сессий мы видели локальный максимум, который был сформирован на прошлой неделе в области 1.23.23, 23, 23, и, собственно, сейчас мы видим вот эту коррекцию. Вообще, Ну лично я для себя, то есть мы видим здесь вполне явный восходящий тренд, пока ничего не говорит об изменении, потому что с точки зрения процентных ставок, скорее всего, в течение этого года мы не увидим никаких изменений со стороны ФРС, и данная динамика наслабления американского доллара, скорее всего, продолжится. Поэтому сейчас по текущим уровням мы видим ну, довольно-таки неплохие уровни. для на продолжение тренда. А с точки зрения дневного таймфрейма, да, мы скорректировались. Зона довольно-таки неплохая. Из текущих уровней а, из этих областей я уже для себя тоже рассматриваю непосредственно покупки. Пока я а, сделки, ну активных сделок у меня в этом году еще не было. А, собственно, по евро. Сегодня мы смогли закрепиться выше максимума, который был совершен вчера, уже после закрытия. И здесь я для себя поставил отложенный ордер на коррекцию, который сейчас как раз происходит а, в области а, ну примерно 50%. процентов движение вчерашней торговой сессии. Соответственно, если мы скорректируемся в ту область, где у меня находится пунктирная линия, то с этих уровней я для себя рассматриваю вход. Это цена 1.2167. Ну соответственно, стоп-лосс у меня стоит за минимальными значением, которые были 11 и 12 января, то есть понедельник-вторник соответствует. То есть вот по евро пока ситуация выглядит довольно-таки интересной. С точки зрения потенциальной сделки, ну по крайней мере для меня Ну и потенциал движения Здесь я рассматриваю область 1.23.35 То есть как раз движение на, на область максимальных а, значений Конечно, если мы уйдем ниже данных Минимальных значений, которые были сформированы в начале недели То еще одна волна коррекции Здесь может по евро, безусловно, последовать А вот британская валюта Довольно-таки быстро откупили ту, ту коррекцию, которая была То есть, опять же, несколько дней здесь мы видели коррекцию ну, Особенно с начала года Но уже это снижение было отыграно и ну, лично для меня здесь не было сделок для того, чтобы присоединиться, хотя мы видим то, что Точно так же общее движение остается восходящим, соответственно, с тренд на повышение и ключевые сделки, которые для себя рассматриваю на покупку. Но вчера мы видели активное движение, то есть фактически вчера мы и закрепились выше максимума, которые были в понедельник, и вплотную приблизились к максимальным значениям начала января. Поэтому здесь пока остаюсь без сделок, пока здесь буду наблюдать. Ну, собственно, те коррекции, которые здесь будут, тоже буду рассматривать себя как возможность для входа на продолжение как раз роста. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь также у нас сохраняется тенденция нисходящая, ну как я говорил, то есть начало этой недели мы видели укрепление американского доллара, что видели мы в принципе и по этой валютной паре, а здесь пока не самый оптимальный уровень для входа, вот если мы придем в область там 1.2970, вот оттуда я попробую тоже заходить на понижение по данной валютной паре, но сейчас только наблюдаю. То есть, конечно, сейчас коррекция может еще продолжиться в данную область и дальше мы сможем видеть продолжение нисходящей информации как раз по данной валютной паре. Пара американский доллар, японская. Здесь тоже ситуация с точки зрения открытия сделок выглядит довольно-таки интересно. Коррекция с начала года, она сохраняется. Буквально два дня мы видели продолжение исходящего движения. Ну а так, с точки зрения, опять же, дневного таймфрейма, часового таймфрейма мы с 6 января видели восходящее движение, которое также является коррекционным. И так как тренд основной пока сохраняется нисходящий, здесь я тоже для себя рассматриваю возможности открытия сделок на понижение. Я поставил для себя отложен ордер, отложенный ордер у меня стоит по цене 104.04, соответственно там, где пунктирная линия, и если цена туда придет, то в эту позицию на продажу я войду. Стоп-лост у меня стоит за максимум 11 января, но а, потенциал по прибыли это движение как раз к минимальным значениям, которые мы видели 5 и 6 января, то есть там у меня будет стоять тейк-профит. А, Австралиец, Новозеландия, здесь не видели мы какой-то сильной коррекции, собственно не очень интересно пока входить на продолжение тренда по данным валютным парам, поэтому пока здесь продолжаем наблюдать. С точки зрения часового таймфрейма у нас, да, коррекция сохраняется, сейчас мы видим также вот продолжение нисходящее движения по австралийцу. Но, Собственно, может быть еще более глубокая коррекция. Посмотрим, где она становится. Тогда будем искать точки для входа. Ну и плюс-минус то же самое по Новозеландцу. Мы ударили в зону ценности, как раз от которой минимально разумно заходить по тренду. Но пока не было хорошей точки для входа. Поэтому тоже здесь продолжаем наблюдать за данной валютной парой. Здесь пока отложенных ордеров я не ставил. Золото. Золото выглядит довольно-таки интересно, с точки зрения того, что мы видим, что пока золото не смогло уйти выше отметки 1957 долларов за тройскую унцию, данный рост начался в декабре, ну и собственно с года тоже продолжилось, мы ударили в этот уровень и отскочив от него, увидели, собственно, коррекцию. То здесь мы можем говорить о том, что пока у нас сформирован боковик и в принципе здесь мы можем видеть как движение и еще вниз, да, так как все-таки пока тренд у нас сохраняется нисходящий, пока я для себя вижу вижу вот, вот эту невозможность закрепиться за уровень 1957 как продолжение пока нисходящего тренда, но с некоторыми признаками все-таки боковика, поэтому с текущих уровней вчера я также для себя ставил отложенный ордер на присоединение по цене 1825 долларов за тройскую унцию, вчера мы к этому уровню не пришли, поэтому сейчас уже вот данный отложенный ордер удалю, так как пока он уже, ну вчера он не сработал, собственно, сегодня актуально всего пропало, то есть если цена все-таки сможет закрепиться ниже минимума вчерашней торговой сессии, то, вероятно, еще одну волну снижения мы сможем увидеть, и вот тогда я буду искать вновь возможности золота прикупить. По DAX. по DAX здесь у нас тоже сохраняется коррекция, мы видим, что торгуемся мы на локальных максимумах, то есть мы уже обновили на этом, в этом году максимальные значения, которые были в прошлом году и на немецком индексе также началась коррекция. Началась она с начала этой недели, собственно в понедельник мы видели закрепление ниже минимальных значений, которые были в пятницу и пока здесь коррекция сохраняется. Но опять же не самый лучший уровень для входа, если посмотреть опять же дневной таймфрейм, если по DAX мы увидим коррекцию примерно в область по крайней мере 13 13679, а лучше 13350, то вот с этих уровней я уже для себя тоже буду рассматривать вход на продолжение роста. Ну и по S&P 500 вот тут коррекцию пока мы не видим. Мы видим все еще сильное продолжение тренда, сильное продолжение роста и пока мы можем только предполагать, что она может быть, а может и не быть. Может быть с текущих уровней мы пойдем на собственно новые локальные максимумы. Поэтому пока здесь даже коррекция с точки зрения часового таймфрейма не началась, если она произойдет то я также для себя буду искать возможность заходить по тренду, как я это делал также в середине декабря При коррекции как раз в области поддержки Здесь я заходил, выходил при достижении Как раз локальных максимумов, которые здесь были Ну и собственно та же история сейчас будет действовать Если мы увидим коррекцию В область 3600, 3700 То собственно оттуда я буду Искать, ну вопрос, где она завершится да? То есть мне, ну, Она может быть И в 3600, 3700, 3500 Но для меня важен момент завершения Этой коррекции, тогда я буду уже принимать решение Разумная ли Точка для входа и тогда буду уже заходить. Пока мне нравится евро-доллар, пока мне нравится доллар иены, поэтому эти позиции я также продолжаю держать. А Еще раз уж мы начали этот год, также хотел сказать несколько слов по моему инвестиционному портфелю. Он довольно-таки неплохо тоже подрос с начала года. Много компаний, которые я добавлял. То есть, в принципе, сейчас я вижу доходность на текущий момент. да, То есть, это плавающий. Я пока не закрывал те позиции, которые были. Но то, что видно, очень хорошо подрос Caterpillar. Как раз... Solar Edge, Archer Daniels Midland, то есть те компании, которые я покупал в прошлом году, и также в этом году добавил для себя китайскую компанию. Это я добавил Alibaba. Важно понимать, что риск по ней очень высок. То есть вся эта ситуация вокруг делистинга американских компаний, китайских компаний с американских бирж, она все еще актуальна. И плюс разбирательства, которые ведутся в Китае Джек Ма против, собственно, китайских властей. Очень ситуация довольно-таки выглядит рискованно и поэтому здесь я купил всего лишь одну акцию по 229 долларов и пока добавлять не буду, да, то есть тренд там довольно-таки сильно, ну, цены акции довольно-таки сильно упали, ну будем смотреть, чем эта вся ситуация закончится. Напомню, что также у меня есть еще портфель акций компании Байду, купил одну акцию по 141, сейчас уже торгуется по 239, то есть довольно-таки неплохой прирост. Ну и тем более китайские компании сейчас выглядят довольно-таки перри ну недооцененными по сравнению с другими и как один из планов моих на 2021 год, это также нарастить объем в портфеле из акций, не только американских, но и в том числе и китайских, и европейских, и возможно также другие страны в моем портфеле появятся, поэтому здесь пока самая минусовая акция, которая у меня есть это акция не ну, кола, в принципе здесь я был к этому готов, хотя уже от минимум, которые были там по 16 долларов, уже практически восстановились, то есть мой уровень входа средняя цена покупки 20 долларов 80 центов, то здесь остается совсем небольшой минус. и Плюс также было очень много сомнений по поводу Intel, но Intel заявил также о новых чипах, которые они выпустят в этом году, которые будут конкурировать с чипами от Apple. И, собственно, на той новой технологии, которую они презентуют, возможно, в связи с этим компания удастся вернуть себе былое величие. Ну и, собственно, с точки зрения котировок мы увидим продолжение роста. Поэтому акция вышла в плюс. Средняя цена моей покупки 48.36, сейчас 53.25 и сейчас уже чувствую себя более-менее комфортно. Остальные акции также продолжают держать. Ну, об этом мы тоже будем говорить уже на наших дальнейших выпусках. Ну что, коллеги, всех с наступившим Новым Годом, да, уже практически прошло середина. Января, пишите ваши вопросы в комментариях, не забудьте поставить лайк к этому видео, если оно вам понравилось. Ну а мы с вами увидимся также в пятницу и поговорим о том, как завершается текущая торговая неделя и что интересно на рынке произошло. Всем спасибо за внимание и до свидания.